мало что здравствуйте. Сегодняшняя тема «Не учите вылупца». Когда вы пытаетесь чему-то обучить умного человека, он воспринимает все всерьез, он понимает, что вы учите его полезным вещам, он прилежен, он воспитан, он внимателен, он все это впитывает, делает определенные выводы, благодарит вас за это, если, естественно, вы говорите, Важные, полезные вещи, через которые прошли сами, которые пережили, которые прочувствовали. Это есть настоящий урок. Тот, кто знает, делится знаниями. Ученик получает от учителя знания, информацию. Но когда учитель учит глупца, он рискует сам оказаться с ним за одной патой. Обучая глупца, становлюсь глупцом сам. Споря с глупцом, превращаюсь в глупца сам. Когда вы чувствуете, что человек не обучает, когда вы чувствуете, что человек откровенно глуп, когда вы понимаете, что это бесполезная задача, не превращайтесь в глупца, не уподобайтесь ему. Это пустая трата времени. Тот человек, который не внимает вашим уговорам, вашим просьбам, не слушает ваши уроки, не делает никакие выводы, действует и живет против шерсти. Постоянно вступая в конфликты, постоянно показывая и доказывая все вновь и вновь, что он настоящий глупец, отвернитесь от него. Не общайтесь с этим человеком. Старайтесь не тратить на него свое время, свою жизненную энергию и эмоции. По закону сохранения энергии, то, что вы дарите миру людям, вам возвращается. Следовательно, когда вы дарите глупцу свою энергию, вы ничего взамен, кроме его глупой энергии, не получаете. Это все бесполезная трата времени и сил. Ваша энергия вернется к вам лишь тогда добром, когда человек будет ее впитывать, правильно ее понимать, расценивать. И правильно эту информацию будет распределять. Глупец вашу информацию не поймет, не воспринят. Тот человек, который живет против жизни, Вопреки ей, который действует хаотично, безумно. Он всегда будет глуп по отношению к себе, по отношению к людям. Его поступки мысли не будут поддаваться какому-либо определению логическому. Бойтесь этих людей. Бойтесь в хорошем смысле. Не бегите от них, но не контактируйте с ними. Это люди трудные. Они абсолютно бесполезны для себя или общества, порой даже опасны. Опасны для себя, опасны для вас. Не связывайтесь с ними, оставьте их в покое. Пусть живут, своей жизнью идут свои дороги. Обучайте тех, кому это нужно. Несите добро тем, кто его оценит, кому оно необходимо. Люди-глупцы никогда не просят о помощи, поскольку их гордыня зашкаливает, и не считают, что они умнее всех. Не спорьте с ним об этом, ничего не доказывайте, не тратите свое и его время. Уважайте его за его выбор, но никогда не вступайте с ним в споры. Помните, что спор – это оружие идиотов. Опустите голову, улыбнитесь, не сходите, найдите свою дорогу. Это самое лучшее, что вы можете сделать для родца. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.